Сейчас прозвучит вот эта вот композиция на стике Николая Степановича Гумилева, которую я ну, почти на каждом концерте пою. Тоже Гумилева, вспомним, вспомним Иоанну Ахматову, их, можно сказать, ну, несчастливую любовь. Это отдельный разговор. Но вот не любила она его так, как он ее любил. Она была в свое время влюблена, когда он ей делал предложение. Любовь была у нее невзаимная. Так она всю жизнь промочилась дыб. Честно говоря, Пушкина, жена его, не очень любила по-настоящему. Да, да, да. Ну, мне так думается. Давайте послушаем Беатрича, вспомним Николая Степановича. Ой, поэты. Куда нам? Беатрича. Перестаньте Грусть вашу в песнях И слейте Спойте мне песню о Данте Или сыграйте на флейте Дальше до кучи Дети львы, что недавно Бросила рай Беатриче В тихой вечерней прохладе Что-то снова угроза Или мольба о пощаде Жил беспокойный Кавыхабличи, грешник, развратник, безбожник. Сердце его прихотриво стали потоками света, стали шумять. Тайну ответьте, спойте мне песню о Данте и Габриэ. Излейте, спойте мне песни, о танте, или сыграйте на флете.